Good day sir. с тобой снова Эр, и сегодня я бы хотел записать такой подкаст, где я расскажу, почему не было роликов и когда выйдет новое видео под скучный и нежестокий геймплей из нескучной и жестокой игры. Ну что, поехали! Итак, первая причина, почему видео на моем канале долго не выходят – это учеба. Со временем домашние задания, конечно, становятся еще сложнее, и поэтому я могу отвлечься только на посты в соцсетях или видео на Ютубе. Ведь на монтаж попросту не хватает времени. К тому же я еще и болел недавно, из-за чего все пришлось просто остановить. Второй и в то же время главной причиной является, конечно, лень. Я и так не упускал ролики каждое лето, чтобы отдохнуть по полной. Но в этом году, похоже, отдых совсем чуть-чуть затянулся. На каких-то полтора месяца. Ну и, как было сказано выше, домашнее задание стало сложнее, поэтому как-то так. Итак, когда же выйдет ближайшее видео? Я думаю, что оно выйдет где-то в начале ноября, хотя вполне возможно, что оно выйдет в конце этого месяца, то есть октября. Ну или вообще ближе к новому году, смотря как получится. Что же. Я надеюсь, что ответил на все вопросы, ответы на которые ты хотел услышать. Если нет, то за в комментариях, а также не забывай заглядывать в группу в ВК, ведь в ее статусе написана актуальная информация о том, готовится ли видео на какую тему и готово ли оно. Все ссылки в описании, ну а я прощаюсь, bye bye, сэр. точки будут расти.